Ребят, Оскар Хартман. Это супер предприниматель. Основатель Купи VIP, CarPrice и множество других проектов. Вы можете посмотреть в интернете. Наверняка вы его уже все знаете. Оскар, расскажи, пожалуйста, какие у тебя сейчас проекты? У меня это только один проект. Это моя жизнь. У тебя тоже только один проект. твоя жизнь. жизнь. Это такой большой проект. Моя жизнь. Как быть счастливым человеком. Долгосрочно. Если посмотреть вот на... На Россию, на мир, я не знаю, как угодно, беднота, беднота, лен вообще, это осознанный выбор каждого человека, как ты считаешь? Ну, я думаю, что мир очень сложный, мир очень большой, и ситуации бывают всякие, да, соответственно, не каждый, ну, как бы, есть такие траектории жизненные, когда уже, ну, вообще, ну, трудно поверить, что такое вообще может с человеком произойти, и не, не, я испытываю, например, гигантский дискомфорт и ощущение несправедливости, Большой, да, в принципе, неравенство последние 30 лет в мире увеличилось. Несмотря на то, что ушел самый основной фактор неравенства, какой был 30 лет назад, когда говорили про неравенство, 100 лет назад, когда говорили про неравенство, основной, основной причиной это было неровный доступ к информации и образованию. Да, соответственно, Так как у царя была библиотека и учителя, и книги, а у обычного человека где-нибудь там в арабском мире не было ничего, они не могли быть равными в принципе. Сейчас интернет и информационные технологии сделали исторический никогда не виденный прорыв в равенстве доступа информации. Сейчас каждый человек, даже возьми этот YouTube несчастный, который сейчас да. вот люди смотрят, что есть на YouTube это фантастика. Это просто невероятно. Все, есть э, интервью со всеми топ-100 предпринимателями России, да. когда они дают часовые. Такого никогда не было. И что? Результат. Ничего. Неравенство усилилось. Да? Соответственно, весь этот э, доступ к информации не улучшил условия. Да? И это надо подумать, почему это так. Потому что есть другой определяющий фактор. Это сама информация сама по себе, ничего не, да, ничего не стоит. Ничего не стоит. Из-за этого, по моему убеждению, однозначно есть разная судьба у человека. И есть много несправедливости, да, которая случается. Но, например, я убежден, что есть определенное ментальное состояние, которое может человека вывести из любой ситуации вверх. И есть ментальное состояние, которое человека... Почти всегда тянет вниз. То, что внешние факторы, внешние детерминанты. И были внутренние факторы, внутренние детерминанты. Как он, как он видит мир. Да? Например, если говорить про предпринимательство, внешние детерминанты, доступ к капиталу, конкуренция, найм людей, как у, у нанимать. У, ну, все, это все, что вокруг тебя. Например, чтобы улучшить предпринимательство, мы должны сделать лучше условия. Должно стать легче. Легче, да? Или внутренние факторы. Да? как ты относишься к... Вообще, например, есть такой индикатор «Easyness of, of doing business». Россия занимала чуть не предпоследнее место в мире, да, простота делать бизнес. Сделали приоритетом. Сейчас улучшилось на 100 мест. За три года Россия улучшилась на 100 мест, сейчас на 50 месте. В России стало намного легче, административные барьеры были сняты, и стало намного легче делать бизнес. От этого предпринимательство увеличилось. Условия... По этим показателям никакого сдвига в предпринимательстве не произошло. Соответственно, для человека, у которого есть определенная ментальность, что бы с условием не делай. Человек говорит, а что денег нет, деньги появились там, а коррупция или там, а у, нас, у, нас, у нас вообще делать нечего. Да? Есть такая ментальность там, а что от меня зависит. Да? Есть то, что внутри человека, это его характер. Характер, какие у него ценности какое у него отношение к вещам, да, к, например, к победе, к поражению, и таким, как он преодоляет страх, не преодоляет страх. И э, э, изменить условия очень тяжело, практически, да, то есть мир очень большой, очень сложный. А, вот то, что можно каждый изменить, это то, что внутри себя, ментальность. Когда люди смотрят блок вот такой, они хотят получить от тебя какой-то лайфхак, типа, ну дай мне какой-то, что-то хотят все Раз, менять, два, хотят все менять вокруг, но не, очень сложно менять то, что в себе.